когда присоединились к формированиям так называемого э, ДНР, да, я так понял, да. что вы воевали за ДНР, когда? Я вчера, если начал разговаривать, то, короче, мне просто пришлось ведущий, мне вопросов не задавал, почему? Потому что я начал рассказывать, и рассказывал я очень долго, понимаете. Ну, хорошо. Если вам интересно, я могу Давайте. начать. Давайте, да. В общем, получилась такая ситуация. Я поругался с женой 22 февраля. Uh -huh. вот. Соседи вызвали милицию. Вот. Приехала полиция, забрали меня не в участок, а отвезли просто-напросто военкомат. Вот. До утра продержали в военкомате. Утром зашел какой-то вояка, и, походу начальник военкомата. Пойдете воевать. Я говорю, куда мне воевать? 17 У меня 17,5 срок отсиженных. У меня ребенок сейчас два годика. Девочка. То есть мне, мне эта война на 300 лет не нужна. Если бы я хотел воевать, я пошел бы воевать в 2014 году, в 2015 и так далее. Ну, смысл в том, что под конвоем отвёл, отвели нас двоих на призывной пункт, вот, посадили в автобус. Вот. Когда автобус тронулся, тогда мне пошел по своим делам. Всё. Не хочешь воевать, иди в тюрьму. Ну, лично ко мне было сказано так. Почему? Потому что они смотрели, ну типа, сиделец, тебе не привыкать, хочешь, иди. Ну, сами поймите, куда сидеть, 48 лет. Ну, какая может быть и война, и тюрьма? То есть я работал, я воспитывал ребенка, я жил, понимаете? Я очень много потерял времени в тюрьме. А какие статьи в тюрьме? А у меня была, первая статья у меня была 229, это наркотики. Ну, опять же, хищение наркотических средств без разбоя. Зашел в разваленный дом, взял пакет с коноплей. По дороге хлопнули ППСники. Четыре года. Хищение наркотиков. У кого я украл? За что вы меня сажаете? Ну это. Это когда было? Это было в 96-м году. В 96-м, да? Да. Потом? Потом в 2001-м сел за убийство. То же самое там просто тупо спровоцировал охранник сам. Провоцировал. Ну, Охранника где? Охранник, я работал когда-то на коптильне, uh -huh. вот, фирма Ронда была такая. Uh -huh. Горлов... В Горловке? Да, в Горловке, ну и получается так, я этого охранника хорошо знал, вот. приехал я туда, до девчат, вот, ну, взять рыбы. У деньги были, все нормально, деньги были. На такси приехал я с товарищем, приехал взять рыбки, через забор перепрыгнул там центральная ворота, они закрыты, а до тех, до других не пошел. Думаю, сейчас перепрыгну, возьму рыбки, поговорю с ним. И там, Тем более начальство постоянно. Mm -hmm. Смотрю, закрыто, никого нету, тут выходит Афоня, а шо ты это? Я говорю Так и так. Он говорит, а уже отпустили их раньше, ушли. Ну, ушли, ушли, все. Разворачиваюсь, говорю, там поговорить с начальником цеха, он ездил в Мариуполь, покупал сеть Дель, ну рыбу коптить, mm -hmm. Я говорю, если что, там хотя бы метров пять купить. Вот. Он да говорит, зачем ты покупать у него, говорит, давай деньги, говорю, ныряй. Вот. А я когда-то открывал цех, но ну, мне сказала старший технов, говорит, цех, открой говорю, цех, потому что Виталик уехал, надо попасть в цех. Ну вопрос я открыл, а он как раз увидел, что я ну, могу. Ну еще я тебе деньги-то не вопрос, мне без разницы, кому деньги давать, ну, ну короче. А концов карты урка е... на меня кинулся, ну и все, а я как раз сетку отрезал ножиком, то есть у меня не было вообще подсознания там убивать Что я понял, сколько дали? Потому что в Украине 11. от 15, 11. а почему 11 дали за убийство от 15? Ну а у меня было не санкционировано, то есть я не готовился к нему, Неумышленно. Не, не а, не да, 11 дали, да, 11 это отсидели все 11, да, это 4, 11, где-то 15, и еще да. потом что было? А это уже в 15-м квартиру, уже когда война шла уже, вот, в 15-м году выставил квартиру, вот тоже меня сдали, хлопнули. Выставил это обокрал, да? Обокрал, да, сдали два с половиной года. И где и, сидели? Все, я сидел на Волноваха поселок молодежный, это 4 года усиленный режим, угу. а потом на 120-й в Донецке, вот два срока я сидел там. У угу. меня начальник знал, я был помощником администрации, то есть у меня были все должности высокие, вот. начал от золхоза отряда и потом пошел, пошел, пошел. Хорошо, я понял, давайте возвратимся к этому, под конвоем типа повезли, а какие, ну а то есть должность какая, рядовой? Да, рядовой, как пекарь рядовой, то есть я повар, пекарь, рядовой. То есть на кухне были? Да. Оружие давали? Да, оружие дали, Сначала Ронату дали, потом забрали. А, а когда в плен попали? 10 сентября. 10, то есть фактически от начала войны до 10 ну, сентября... 23 числа получается. 20... 23 февраля. А где взяли плен? В Харьковская область Юрченкова. Вот, Юрченкова, да, обстоятельства? Обстоятельства дали команду отходить. Вот. Ну, все быстренько попрыгали. Мне говорят, возьми сухпай. Мне пошел командир. Я пошел, сухпай взял бы нашу. Говорит, да что ты говорит, вынес? Он говорит, поди в тушенке, не кидай просто в этот самый. Ну, пошел я обратно. Пока месяца ходил, он подпалил быка. Одна машина уехала, вторая машина уехала. Вот. Он на квадроцикл спрыгнул. Он говорит, а «Да уходи. И поехали. Тут быка начала стрелять, коптеры подлетели. То есть я ушел в укрытие. Вот, Миномет начал стрелять. Ну, думаю, пересижу сейчас, успокоиться чуть-чуть. Пересидел, смотрю, там никого нет. А, а в этом поселке я там только... С этим местом... были? Ну, пару километров. А задачи какие стояли? Задачи, значит, наблюдение. Угу. Только наблюдать, все, не окапываться. А то только эти так называемые ланаровцы, эти донаровцы были российские войска были там российские войска были у нас на правом фланге на левом фланге то есть за нами ну мы их даже не видели никогда морда стояла очень далеко вот. а вы отдельно как бы стояли мы да? отдельно стояли да наш батальон ну как у нас взвод 35 человек там 30 мы стояли у нас напротив нас было болото то есть мы при всем желании ну, Не могли вести никаких боевых действий Ну хорошо, это все понятно Ну например, типа под конвоем Короче отправили, да ну, У вас же как бы жизненный опыт тяжелых ситуаций есть Да, ну, ну то есть 17, 17 лет конечно. 17 лет тюрьмы из 48 годов жизни, это много, да, да это почти половина, да, а если нет. взять, да, вот можно было просто убежать. Убежать, а жить как дальше, если у тебя семья, ребенок, у тебя тебя записали, то есть тебе, ну, пойдет какое-то наказание, соответственно, то есть, ну, вскрываться ты не будешь в то это время, понимаете, плюс ко всему документов-то нет, у меня нет документов, у меня, у меня взяли, я говорю, документов нет, говорю, у меня только дома лежит свидетельство о рождении, все. То есть украинский паспорт я не успел получить вот, в 2014 году. У меня был, я потерял, угу. вот. все. ДНРовский паспорт я также сам не смог получить, потому что у меня нет прописки, у меня есть квартира, от отца осталась квартира, но я в ней не прописан, то есть я написал заявление, она, что я претендую на наследство, это вот еще при Украине, вот как раз он в 2012 году умер претендую на наследство, и так далее, и тому подобное, все. И тут вот, пожалуйста, поехал заработать дне, денег в Брянск. Тут началась война. А чем занимались после того, как вышли, после этого, как э, дом выносили <свистит> или хату там? Вообще по ремонтам, а потом я был на ферме работал. Разнорабочий, вот. да? Да, потом был управляющий фермой. Вот, то есть дорос до этого. Я за два года поднялся. А да. сколько платили ну, на войне? На войне? Э, ну, знаю, что август в августе прибавили, в общем, должны были выплатить 270 тысяч, вот, 100 тысяч за должности, вот, ну, 170 тысяч получается. А так, месяц? Да. А перед этим 25 тысяч, это февраль, февраль, март. И апрель, по-моему, 76. Апрель-май 76. Ну, я получил, за все время я получил 50 тысяч. То есть 20 тысяч я получил в апреле, ой, в, в июне нам привезли наличка, вот. и 30 тысяч в августе. Хочешь? Вот. Едешь в отпуск, получаешь деньги, или пиши доверенность на родственников, ну мне никого нет Ну то есть ну, суммарно как бы, должно то было быть деньги по, по 170к да, в месяц Ну последние месяцы да. А какой континент вообще вот, воевал? Ну, ужасный континент Почему? Ну потому что в прямом смысле слова Ну люди, то есть они вообще ну, от войны далекие, от армии далекие, вообще ну... И больные, и дурные, и психически неуравновешенные, и эпилепсики, и, согнали ну, именно вот всех подряд, кого вот выхватывали, всех загоняли на войну, всех, Где-то реально, это так оно и есть. Вот. То есть на, у нас, когда нас держали в Горловке, потом нас, ну, отвезли сначала в Енакиво, переодели, и с Енакиво опять в Горловку набаршли. И вскрывались люди, вот, потому что, ну, тупо не хотели идти на войну. Ну только никакого, за что вперед? И эпилепсия, и сердце хватало. Вывезли, привезли, вывезли ну, уже его нету, не знаю, где он. То есть, ну, ну собирали все, всех подряд, гребли именно тупо гребли, понимаете. Хочешь ты, не хочешь вперед. Ну мясо, собрали тупо мясо. Вот, ну, как, вот как я это вижу. И как я видел это на первое время, понимаете? То, что там командир приехал к нам с России, у нас один, единственный был командир с России, командир батальона. Вот моя задача вас сберечь, вас спасти, вас привести обратно. Какой-то, ну это просто сказки. Ну, оно же видно все было, понимаете. Экипировка была какая? Да, у него, ну все, ну дали нам в июне аж. В июне нам дали только бронежилеты, привезли и то не на всех. Просто, то есть бронежилеты, БУ, вот одна пластина, все больше ничего нет. Потом уже там начали подвозить, подвозить. А так вообще мне даже сказали, тебе он не нужен. Ты он на кухне там ковыряйся, все. 2014 год, да, вы уже были на свободе. Я приехал 27 мая с Брянска. Еле мы добрались, как раз. В вот, 2014 году? Год. Да. То есть там были на заработках, да, или да. да. На заработках Сидел в ФМС, 8, получается, 3 месяца, потому что началась, ну, заваруха. ФМС это что? Федеральная миграционная служба. Ага. Ну, та же самая тюрьма. Ага. Вот. Пошли, сами попросились, ну, мы ж, нам сказали, в течение трех дней, трех дней вы будете дома. И вот эти три дня у нас получились три месяца. Ну, короче, вы помните 2014 год, да? Конечно. Вы каким-то там политически активным были или нет? Нет. Ну, а что думаете об этой ситуации всей? Ну, вы знаете, я считаю, что это было внутреннее, внутри страны этот был. Кипиш весь этот весь переплох, то есть, нужно было разбираться с самим, нужно было правильно делать подход людей, вот, чтобы не было вот этих всех переворотов, то есть не устраивал Янукович, не устроил большую часть Украины Янукович. Нужно было его просто по технике красиво убрать, проголосовать там или как там. Ну понятно, что он в власти, то есть у него сила там, да. Ну красиво убрать просто, ну до чего он сейчас довел, ну, вы сами. Ну, то есть вы считаете, что как бы вот то, что сейчас полномасштабная война... Я считаю, это очень плохо. Интересно. Да, нет, ну вот, вот причина в войне, вы считаете, Майдан, да, Майдан, вот вы лично? конечно. А почему? Началось-то все с Майданом. Э, ну хорошо, ну типа, вот смотрите, люди вышли, да, на Майдан, да, э, как бы триггером этого всего было то, что Янукович не подписал ассоциации с Европой, да? да? Люди, как бы, в Конституции что записано в Украинской? Вы гражданин Украины до сих да. пор, да? да. Э -э в Конституции Украинской что записано? Что? что единым джерелом в в Украине кто я? Народ. Народ не согласился, да? Э -э вот, россияне говорят, что это переворот, да? Но Янукович убежал. Но он убежал, да? Человек убежал, да? да? Он в России. Да. Страна без власти не может находиться, правда? Ну, конечно. Надо То есть работать. произошли выборы демократические, конечно. президента нет. То есть там был, это называется, как бы временно исполнял обяз, обязанности президента, да, в Украине. Был человек, потом произошли выборы, люди выбрали Порошенко 50+, и так далее. Ну, с этим ясно, да, вот, ну, Янукович убежал, да, вот там выборы, не выборы, но кого выбирать, если его нету, что его а нужно... Нет. Да, дальше, без поддержки России, а? Донецкая, часть Донецкой и Луганской областей, они бы могли продержаться нет. против регулярных войск в Значит, это Россия заварила? Боже Вы нет. можете говорить все, что хотите? Получается так. Ну, это Россия нет. заварила эту всю кашу, да? Россия и... поддержала нет. просто. Да. Я да. так это понимаю. Поджигал, ну, конвои да. шли, бум конвои вот эти шли там на ДНР, ЛНР, так да. называемые, да, там все говорили, что это гуманитарные конвои. Вот, вы вообще каким оружием умеете пользоваться? Автомат Калашникова. Да, этого вы умели им пользоваться? Ну, я, я служил в армии. Служил, хорошо. Вот, например, если это локальный конфликт, да, так вы говорите, гражданская война, да? Большинство чем занималось в Луганской, Донецкой области? Это были шахтеры, шахтеры да? Шахтеры работали. Да, по телеку что говорили россияне, что это шахтеры восстали, да, вот местное население, да? Я вам скажу, вы знаете. У меня вопрос в чем. Россия помогала ДНР, Россия помогала ДНР только лишь оружием. Все. Приезжали с России, как правильно выразиться, в общем. Те, кто там полковники, подполковники проезжали, ну, контролировали, подсказывали, как воевать, как лучше, как правильно, все не больше. Сами они не лезли, сами они не воевали. Добровольцы были? В ДНР? Угу. Ну, все российский, российский. Российских нет, вообще не было. Были, но они у же... нас именно в Горловке вот то, что то... Зайцево вот, вот эти вот районы, у нас не было вообще россиян. Я вам серьезно говорю, ну вот как есть, говорю, не было. Не было. Россияне пошли, вот когда февраль месяц начался, мы говорили, да, они регулярно... А все 8 лет, все 8 лет были ДНР. То есть Россия поставляла только лишь оружие. Оружие, снаряжение, ребята, у меня очень много знакомых, вот. ребят посылали в командировку за оружием, ребят посылали в Россию на учение. то есть их учили. Хорошо, я, я, я да, пусть будет, пусть будет, то, что я видел, то, что хорошо, пусть будет даже по-вашему. Россия принимала оружием участие в конфликте? Конечно, ну, конечно. Принимала, конечно. правильно? Ну, правильно. Конечно. То есть она была заинтересована ну, в раскачке конечно. региона, правильно? Конечно. Ну, то есть они... Украина... Я и... Чтобы а, полностью освободить Донецкую, ну, Донецкую область. Полностью. От чего освободить? А, понимаете, как а, было... Ну, именно вот... Предна... Как нам преподнесли Понимаете? То есть от националистов. Именно от националистов. То, что они начали именно рулить, понимаете, к, шли к власти. То есть, ну, вот смысл такой, понимаете. Когда касаешься, да, вот здесь коснулись. Коснулись были мы вот на Харьковщине, да. Ну, я лично не увидел националистов. Я вам так говорю, какие есть. Ну, не увидел. Меня даже, когда в плен брали, ну, меня... Брали вы вы себя се гражданином какой страны чувствуете? Вы лично. Вы знаете, я уже не знаю, честно сказать. Кем Но это нормально, когда люди любят свою страну. Конечно. А вот для меня не нормально. Вы говорите, я не знаю, чем я сегодня... у а вот меня дикуха... А когда вы, человек не дикуха? знает, ответить Понимаете, если... Нет, вы стойте. Я, я, я, я продолжу Здесь вот. я предатель, получается. Да. Понимаете, да. здесь да. я предатель. лаборант. Да. Но не совершивший преступление, я уже преступник, понимаете? И так получается всю жизнь. Всю жизнь получается так. То есть там меня тоже как мясо вот так выкинули, понимаете? Иди, хочешь, не хочешь, иди. То есть и гражданином ДНР я не гражданин ДНР. И гражданин России я не гражданин России. И гражданин Украины тоже самое, страченный уже ты ну, тут тоже не нужен. И вот кто я? Вот понимаете, кто, кем я вообще? Никто вообще. Получается так, ну, с моей точки зрения, никто вообще. Третий мир какой-то, я даже не знаю, где этот третий мир живет и куда деться. То есть то, что я ясно и понятно сказал, я хочу жить, я хочу дожить свои годы, я хочу семью, я хочу работу, мне без разницы, Украина будет. Пусть будет Украина, при Украине жили, отлично, у меня работа была, у меня все было. Я даже с тюрьмы освобождался, Мне я получил паспорт с лагеря, как положено, я вышел, я уже все, вот, я гражданин. С России я освобождал, Ой, с Укра... когда ДНР это началось, понимаете, меня лишили всех прав, вообще всех. То есть я освободился с волчьим билетом, справка об освобождении, все. Мне никакого паспорта не дали. То есть ты, все, тебе нельзя, ты лишен этих прав. А когда лишен прав, я освободился, у меня никого нет вообще. Я у соседей жил неделю, потому что в квартиру поднялся, у меня ни денег нету, ни хрена нету, вообще ничего, ни работы нету. Обратно вот так сел, думал, опять идти воевать. Я не хвою. воровать, я не хочу. Я не хочу, я хочу жить уже. Остаток своих дней, дожить. И вот вот сейчас, вот вы меня вот спрашиваете, вы гражданин какой страны? Я бы хотел бы сам бы вот узнать, какой я страны гражданин, понимаете, И кому я нужен вообще. для вас, вот, Горловка, это какая те. Да, это вот мой город. Я, я, очень не, ну, хочу. Поня... я понимаю, что да. вот. Я город... хочу, чтобы он жил, процветал. Мне честно скажу, мне без разницы, кто будет там. Украинцы, русские, главное, чтобы у меня была работа, главное, чтобы у меня не было войны. Главное, чтобы не было именно то, что беды, просто-напросто, именно беды. Хорошо, кто виноват тогда вот в войне? Фух. войне? Ну как, ну опять кто виноват? Ну влезла Россия, ну давайте как-то называть вещи своими именами, правильно? Влезла Россия, то есть... Я считаю, вот если бы не лезла Россия, да, вот да даже за, бы вашим... еще бы за 8 лет Забылось бы В 2014 году Украина лично могла ли решить проблему? Я думаю, да. Могла бы, да? Я думаю, да. Я думаю, да. И без проблем бы там было. И уже бы, я же говорю, мы уже жили вместе, он бы ездили как раньше и по Украине и деньги зарабатывали и с Запада к нам с Западной Украины проезжали мы на Западную ездили то есть ну было все я работал по строительству вообще вот и когда я попал в Брянск у меня было своих три бригады понимаете строительные по ремонтам. то есть я в дружковке занимался на машиностроительном заводе горной теху шахтной техники то есть делали там ремонты вот. там очень много цехов в Донецке то же самое вот. В Янакево металлопрофилю Дома обшивали Там ну, очень большой объем был То есть, понимаете, ну была работа И все было четко И пацаны приезжали Западной украины Свинецы приезжали И все у нас было нормально Именно нормально А вот смотрите, да, вот если мы так вот посмотрим Вот много сейчас украинцев Они воюют, да, вот Кто-то Многие возвратились там, например, из других стран, да, у них там хорошая должностня были, работа и так далее, они возвратились сюда и воюют с россиянами, да, с русскими, потому что это война, за свою землю, да, они чувствуют себя украинцами и они хотят, чтобы россияне отсюда, я закончу свою мысль, yep. да вот, э, большинство людей из вашего региона, с которого я говорил, да, вот там части Луганской, Донецкой области, у них в жизни только одно, чтобы была работа, семья и так далее. То есть, эти регионы не имеют, как вам сказать, ощущения родной земли. Конечно, уже, ну, нет, нет, вообще, представь. вообще, типа, не имеют, да, вот, вообще, типа, они не имеют, да, вот, и, грубо говоря, вот, я, у меня паспорт украинский, да, я себя чувствую украинцем, да, несмотря на то, что я там учился на Западе, что я говорю несколькими языками и так далее. Если меня спросят, да, у меня кровь украинская, да, там у меня бабушка, она была полькой, но если говорить, я украинец, да, я себя чувствую украинцем, да, вот культурно, ментально и так далее, да, вот с кем я не говорю там. С Донбасса, вот с этих частей, которые были вот этом, в серой зоне, можно сказать, ДНР, ЛНР, у вас нету какого-то ощущения родной земли. Да, потому что вот там понятие горловка, ну вы же понимаете, это гора, да? мы говорим Понятно, более, более, да? более о глубоких Конечно. вещах, да? да. Почему у вас нету этого чувства родной страны? Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот, да. вот, вот даже вы, вы не чувствуете, вы чувствуете себя никем. Никем. Ну я вам вот, я говорю, как есть, понимаете. У вас нету этого чувства, Нет. да. Я так понял, что большинство людей, которые прожили с 14 -го года, там, до 22-го, у них нету ощущения родной земли. Устали, очень устали люди, М? от войны от это очень устали. Смотрите, понимаете? смотрите, я просто, я понимаю, что да, устали. Может, без разницы, вы, вы, будет, вы, видели, вы видели, что только мир был. Вы видели, что Херсон освободили, да? Да. Да, зашла, зашли украинские ВСУ, люди ждали Украину, ждали. Они закапывали флаги. Да. Они ждали. 50% выехало, потому что они россиян не хотели, да, они ждали эту страну, да, вот когда мы говорим о этих частях, вот нету ощущения страны, да, ну, то есть, вот вам пофиг, да, вот даже сидел здесь человек, я не помню, да, он, кажется, к этим колонаровцам примкнул, так он сказал, да мне похрен, какой флаг будет, я говорю, может, Штаты повесим, он говорит, да похрен, а может, Турция, да похрен, пусть висит, почему так? Я даже не знаю, как вам сказать на этот вопрос. Просто, понимаете, идет информационная война, помимо той войны, которая, то есть кровопролитие, идет информационная война. Вот. И мы, например, там, на Донбассе, те, кто подконтрольный, не подконтрольны Украине, то есть, понимаете, у нас там несется совсем другая политика, совсем другое, ну, по-другому видят это все. Просто надо. Взять, например, Краматор, там Дружковку, Красный Лиман, там уже люди по-другому, то есть, почему, потому что там украинская власть, там идет... Пропаганда идет, понимаете, примеры, то есть, понимаете, что люди к чему-то стремятся, ну, к Евросоюзу, да, плюс в том, в том, в том, в том, в том, то есть они это видят, они находятся там, и они видят эти плюсы, понимаете, видят это все, то есть отношение само, понимаете, власти к людям, а у нас, ну, сами понимаете, видят только плохое. Потому что идет информационная война. То есть Россия получается, понимаете, власти ДНРовские, они преподносят именно так, как им угодно, как им надо, то есть чтобы люди шли, понимаете, за них просто-напросто. Нет такого, как говорится, правды. Нет. Ну хорошо, а что власть дает в так называемых ДНРовна, чтобы за ней идти? Я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ну, Просто-напросто, вот э, в данный момент, вот ребята, которые прошли да, вот в 2014 году воевать, ну, все, у них уже, ну, назад хода нет, это раз. Вот потому они и держат это все, понимаете, стараются держать. Не, ну это понятно. Это вот, вот эти да. все, вот эти все, что были, этот Пушилин и так далее, да, да, да коню понятно, да. да. да. То есть они стоят вот во главе. Э, то есть, очень много погибло людей, понимаете, то есть, опять же. От обстрела, не от российских обстрелов, от украинских. Обстрелов. А откуда вы это знаете? Знаю, потому что я вам скажу, вот он, вот он Дзержинск, вот она Горловка, вот они стоят вояки и летит с этой стороны и лупят эти дома девятиэтажки, понимаете? То есть взять жилмассив строитель, жилмассив комсомолец. То, то есть мы говорим, да, что там с украинской стороны как бы бомбили, да, вот то, да. что русские типа толкают А да. почему, ну, то есть, если все так плохо, и украинцы там все утюжили ну. ну, то есть нормально, как бы жизнь продолжалась, правда? Ну, конечно Продолжалась? Да То есть, правильно А то, что сейчас украинцы, украинцы могут сейчас упить по Донецку? Так они упят А могут это делать? Так они это и делают Хорошо, они это делают Хорошо делают? Ну, 8 месяцев у меня там нету, не знаю как. <laughs> нет, нет, ну как. Ну, как, как бы, Мариуполь кто взял? Россияне взяли. Все под ноль снесли, Все правильно? Под... Да, согласен. Все под ноль с... да. снесли. Украинцы воюют за свою землю? А, я понял ваш смысл, я вам скажу. Понимаете, <с украинцы <с сейчас долго именно воюют, именно там, где стоят. Именно войска, то есть российские, так называемые, понимаете? Вот с ними они сейчас и добятся. Они город не сносят, сам центр не сносят. Да, в этом сейчас все поменялось. Я с вами совать. Я с вами совать. А тогда, а вы не видели? Хотя, бывает, бывает, звоню. Наташа вот. говорит, а по городу начали стрелять, там по центру, там, там. То есть центральный рынок несколько раз обстреливали, понимаете? Оптовый рынок несколько раз, там люди, скопление людей. Хорошо, мы, да. я, я, я это все понимаю. Вот. А вы не знаете вот, например, вот вы говорите, там, 8 лет Украина бомбила Донбасс, да, бомбила. Да. А вы не видели кадров, например, что вот сепары, да, вот местные, там, при этом они ставили в ж... комплексы в жилых посадках и оттуда стреляли. Это можно было, да? В сторону Украины? Этого не видели? Это нельзя. Ну, Нет. ставили сепары установки нас... в, жил... в жилых кварталах? Да, ставили. <с... Да. <с...> да, да, было, да, было. Упашили <с>... в сторону Украины? <с>... На подконтрольной да, территории? Да, Упашили? Да. Это война? Да, с градов стреляли, да. Да, на поселок я спустился, и прямо на поселке туда стоял две машины градов, и именно стреляли. Ну, именно в том направлении Да, это я видел Ну, то есть Украина должна была молчать, да? вот Чтобы долбали, короче, нет, в эту сторону я не говорю, что должен, Виновато в этих да трех, как Украина она война забыл. Погибали люди, Сергей Погибали люди и с той стороны И с той Очень ждали, я вам так скажу, Зеленского Когда власти пришел, понимаете? Очень ждали, от его слов отталкивая Что я остановлю эту войну Он старался Верите? Ну, а у каждого была большая надежда, поверьте, что вот это вот все остановится наконец-то и будет все нормально. Очень, знаете, очень ждать, честное слово. Ну, сейчас что-то оно вообще... Ну, Всё. хорошо, Зеленский, вот, вот, вот, я честно говорю, да, а вот, я даже не знаю, как это сформулировать. Вся вина в украинской стороне, вся у вас. Ждали Зеленского, потому что Порошенко был плохой, Зеленский должен был остановить. Э, украинцы домбили бомбас, так? Грубо говоря, но никто не говорит, центральный человек, который в этом всем виноват. Путин! Согласен. Я, ж, я ж вам ну, не противоречу. То есть я вам так скажу. Корень он проблемы. Поддержку, корень проблемы Поддержку где? согласен. Поддержку-то он дал вначале. Да. И он не смог остановить это все. Понимаете? Я тоже с вами в этом согласен полностью. То есть, когда началась эта вся заварушка, когда начались вот эти вот фронта, вот это вот все, бои, почему было не остановить это все? Именно не остановить. И поставить точки на свои места, то есть, ну, мы ж цивилизованные вроде как люди, 22 век, елки-палки, Ну, я смотрю на россиян, у меня Но, большие сомнения, есть, что ну, они -то цивилизованные. То поставить, ну, ну, нормально расставить все, и чтобы было так как оно должно быть. Поблюсь. Вы знаете сколько человек вышло с Захарченко? Сколько вы думаете человек пришло с Захарченко под э, вот первый объект, который он взял под контроль, вот первый раз объявился за Захарченко, знаете о ком я ну, говорю? конечно конечно – Сколько вы думаете с ним было человек? Да мало было 10. Горсовет сколько вы думаете с ним было человек? Ну пусть 100 человек 100?! Десять! Да. 10. Украинская СБУ могло дать вот этой всей своре конечно. С, двумя, с двумя ружбайками. Конечно. Если бы не было России и поддержки, и захода, с... Захарченко с... никто. То есть, значит, получается так, что это просто-напросто планировалось все заранее. Конечно, вот и все. конечно. Вот. Россия не может смириться, что Украина независимая страна, да, вот. и что люди ее не, хочут, не хотят? Знаете, я побывал в плену, хотя вот в школе, конечно, я учился двойки, тройки, единицы, да? ну, вот как-то так получилось, вот. хотя историю я ну, очень любил, вот. ну, вот, ну, я так вот учителя послушал без смысла, то есть я ему на следующем уроке слово в слово все пересказал, и оно мне вышел и вылетело, знаете. А здесь я послушал, я посмотрел, я очень многих, знаете, я вот за 48 лет я очень многих вещей не знал. – Например? – Не знал за Бандеру, не знал. Для меня это был, я вам так скажу, это был националист, то есть человек, который шел против советского, советской власти, понимаете? То есть, когда здесь я начал смотреть, это все, вникать, понимаете, ну, у меня поменялось. И кто сейчас И для вас Бандер? Бандер? Ну, Бандера это вообще легенда, я считаю. Это вообще человек, который боролся за самостоятельную Украину, за самостоятельную Украину. То есть, чтобы у нее были права, то есть, чтобы это, был, это была страна отдельная, то есть независящая ни от кого, ни от Советского Союза. Да, я, вы знаете, когда я начал в это вникать, ну, это, это очень в корне меняет, понимаете, вообще. Ну, все, вообще все. Очень я, ну, побывал здесь, я очень ну, поменял свое мнение, я вам так скажу, вы знаете, очень поменял. Почему? Ну, потому что, может, просто стал взрослее и начал эти вещи понимать. Раньше как-то я не обращал на это внимания просто, понимаете? А сейчас смотрю, ну, да, он, он во многих вещах был, ну, прав, правильно поступал, понимаете как-то так. Хотите, я вам что-то скажу, да? Вот, э -э, я западная Украина, да? Вот я украинец. Вы все такие же украинцы, как и мы. Но знаете, в чем ваша проблема, которая была? Россия. Несколько веков восток Украины был под Россией. Да. Вы никогда себе вопроса не задавали, почему украинский язык в областях Харьковская, Донецкой, Луганская люди им разговаривают. Разговаривают? Да, разговаривают. В больших городах нет? Нет. Вот вы себе никогда вопроса не задавали. Если это исконно русские земли, так, так как это русские вы знаете, Я удивлялся, когда нас привезли даже в Белгородскую область, в Белгородскую. Они именно так на украинском разговаривают. А вы никогда что, не слышал? вы что вы слышали? Вы слышали да, такие вещи, вещах, как Эмский указ, да. валуевский циркуляр? Да, здесь я уже это слышал. То, что запрещали, запрещали украинский запрещали, язык да. на Западе, этого да. не запрещали, и поэтому здесь культура, да, язык, да. они остались, да? да. Голодомор. Да. Что с вашими предками сделали россияне? Убили. Да. Ваш народ и мой народ Россияне веками мучали да. На левобережной Украине И они никак не хотят отвалить Видите, Я же говорю еще раз Это идет просто ну, Информационная война То есть не давали, закрывали рот Со стороны России русского, ну, Русских Просто-напросто закрывали рот Всячески сажали В тюрьмы То есть Ну Обрезали, понимаете, то есть э, украинские, украинские обычаи, украинскую вот, э, культуру. Это все обрезалось, понимаете. Если бы, например, ну я вам так скажу, я э, в 2014 году я приехал в Красный Лиман, я пытался там ну, что-то сделать с документами, просто еще на то время не так было оно, понимаете, ну, как сейчас развернуто, что раз и получил паспорт, понимаете. Вот. Я просто психанул. Вот, но смысл не в том, я разговаривал на украинском языке, я ну, отлично разговаривал, я понимал все, я разговаривал, и просто когда находишься уже ну, определенное время с людьми, которые тебя окружают по украинскому языку, что ты разговариваешь, ты даже русский язык и ну, не общаешься на русском языке просто. Хотите вот. что-то сказать россиянам? Россиянам? Да ну что, я хочу сказать, скажу. Лучше давайте, прийти вы домой до себя, оставьте Украину в покое. Оставьте, разберутся сами. Просто-напросто. А там погибли и там, и там люди, и там. Оно со временем все, забудется все, простится. Простится все. Вот. Помирится народ между собой, и все будет хорошо. А вот это кровопролитие, оно, не доведет оно к хорошему. Вообще. Просто будут страдать люди. И в России будут страдать, сколько уже пострадало. Пацаны молодые, по 20 лет погибают. Просто мясо. Я считаю это вообще неправильно. Вообще не надо сюда лезть на Украину. Это мое личное мнение.